Знали ли вы, что а, большинство идей, которые а, реализованы были в компании Apple, а, Стив Джобс придумал просто прогуливаясь по улице, просто гуляя. И большинство своих встреч, которые он проводил а, в офисе, в своем главном, он предпочитал проводить не в кабинете, а предпочитал их проводить просто в, прогуливаясь вокруг главного офиса компании. То есть вот таким образом он а, а, принимал решения, обдумывал все. То есть... Интересный момент. И все вот эти iPad, iPhone, MacBook, все эти вещи, он сам даже об этом говорил. Большинство из этих вещей возникло просто прогуливаясь где-то в его районе, где он жил. Там, где он жил, кстати, его домик есть, там есть улочки очень красивые. И он предпочитал там гулять. И делал это практически всегда. Проходил там по 10 километров в день, там и более, просто гуляя. И знаете, это определенная закономерность. Я вот тоже заметил такой момент, что а, я когда гуляю, когда у меня что-то или не ладится, а, может быть какие-то проблемы, что-то не получается, а, что-то идет не так. Я выхожу, гуляю, бывает даже по 20-30 по километров, просто нагуливаю по городу. Вот, желательно ходить а, в тех местах, где есть там есть вода, есть парк, есть деревья, то есть чтобы вы набирались энергетики. И вот, если вы чувствуете, что что-то в жизни не так, что-то, может быть, не вяжется, может быть, какие-то проблемы у вас семейные в жизни, да, то есть, может, нужны какие-то новые идеи, что-то что нужно новое, какой-то нужен движняк, ребят, старайтесь вот так вот прогуливаться, отключайте мозг и просто, просто идите. И мысли иногда приходят сами себе. Просто бам, и решения приходят. Поэтому всем желаю успехов, удачи. Не отчаивайтесь, сейчас время непростое, но... Всегда, если есть цель, если есть желание, нужно делать правильные вещи. Стив Джобс, как говорится, плохого не посоветует. Всем успехов, всем удачи. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Пишите комментарии, если у вас были случаи, когда вы прогуливались, и в процессе прогулки у вас рождались какие-то крутые идеи. Пишите в комментах. Посмотрим, сколько вас. Подписывайтесь на канал. И всем успехов. Пока-пока.